Привет, дорогие друзья. Всем привет. Сегодня у нас такой небольшой ролик, ребята. Хотел вас, ребята, попросить. Вот. У нас сегодня скоро, может быть, возможно, что YouTube заблокирует, ребята. Так что все переходим на новую площадку Яндекс.Зен. Ссылочку я оставлю в описании под роликом. Потому что скоро, возможно, из-за войны на Украине, что монетизацию сейчас с YouTube снимут. Да и вообще, может, YouTube закроют у нас в России. Сами видите сейчас, какая реклама вставляется в ютубе, ну, в роликах. Это же не мы вставляем эту рекламу, а наши соседи, как говорится, американцы, вот, вставляют такую рекламу, которую там постоянно крутится война, что Россия виновата, что... все. Хочи, бог с ней, с этой политикой, все да, переходим да. на Яндекс Дзен. Да, на Яндекс Дзен. Больше об этой теме говорить не стоит, потому что... Это не актуально. Это пусть... Да. У каждого у свое мнение. Да, Там здесь мнение. так что это... Мы не будем проводить политику. Нет. Недавно это вот наш ребята начали уже делать лестницу, ребят, на второй этаж потихонечку. Сейчас я вам подробно покажу, расскажу. Вот. Так что вот такие ребята дела. Переходите на ДЗ, чтобы не потеряться с нами. Вот. Будем выкладывать потихонечку ролики туда. Ну и сюда будем выкладывать. если заблокируют, то останется только на Адзене. На... На... Я -дзен. Вот такую, ребята, я уже лестницу сделал. Тут, ребята, и смотрите, тут хаос. Это строительный хаос. Тут у меня все разбросано. Саморезы. все покрыл пока, чтобы не запачкать. Потом буду летом красить. Сейчас зимой уже, ну, весной, то есть, что красить пока. Вот Лето будет, подкроем форточки, окна и покрасим лаком. Мне еще тут надо сделать... Вторую часть лестницы. Я с этой-то замудохался, где-то сколько, ну неделю, наверное, вот это все, Пока купишь, все сделаешь. Ну, вот вроде не скрипит, ничего. И вот до туда еще надо будет сделать. Ну и потом заниматься уже стенами, красить, клеить обои. Это же пока временное все. <coughs> этот стол поставил специально, болясь, этот перила к нему привяжу к этому столбу. И туда закреплю, чтобы не болтался. Вот он будет мертв. Лестницу... А, ступеньки, короче, ребята, просто на вот на такие уголки железные ставил. Блин, думал зарезать, блин, не получается. Не столер я, короче. Вот, просто решил на уголки и с этих сторон стянул еще большие саморезы такие. Это не смотрите, это потом спилится, зашлифуется. Это я сделал, чтобы саморезов, короче, не видно было. Вот. Тут тоже пока болт временный, потом я поставлю заглушки туда деревянные специальные купил, где они, не знаю, уже куда их дел. Короче, заглушечки такие, куда их дел, фиг знает. Может там под лестницей, там у меня весь инструмент болтается такую лестницу короче я уже ребята мучу делаю все сам первый раз короче что у меня стойка получилась, вот столбы 100 на 100 взял там все протянул на болты но вот такие большие к стене притянул все потом это все равно будет обшиваться вагонкой вот такая лестница ребята когда уже все полностью сделаю лестницу Покажу вам, как, что получилось, но ну, это будет уже в следующем видео, когда это я сделаю. Еще не знаю, сейчас все дорожает, материалы все дорожают. Вот за эти этой... <coughs> новости, как вы знаете, что война это на Украине. Так что будем делать все потихоньку. Финансы есть, будем покупать. Так. Ну все, ребятушки. Вот такую лестницу, ребят, пока я сделал. Занимаюсь пока делами. Давайте прощаться. Будут ролики, будет обязательно. Но чуть попозже. Что, вот, ребята, в общем, вот такую вот лестницу вам показали. В общем, какие будут еще новости? Будет у нас на Яндекс.Дз. Да, скоро весна, ребята, будем да. посадим, сажать, будем Все, копать. Да. Опять стоит дома будет. будет да, да. Там уже перейдем из дома на улицу. Сейчас я еще, кстати, учиться ухожу, ребята, Скоро вот у меня сессия начинается, так что вообще будет не до ютуба, не до да. роликов. Вот, ну, впереди, может быть, еще на рыбалку съездим. Не знаю, уже погода он снег растает. Успеем мы на, на последний лет, не успеем, не знаю, ребят, не буду загадывать. Но будут летние рыбалки. Так что, ребятушки, давайте заканчиваем этот ролик. Да. Оставайтесь на канале, переходите на новый канал я лайки Всем пока-пока. Всем пока, ребятушки.